В этом видео вы узнаете о том, как говорить на юридическом иврите. Смотрите. Итак, у меня сейчас очень такой интересный период в жизни. Ну, кто-то может постынет это иначе, но на меня подали иск по авторским правам. Ситуация, она больше не про авторские права, а про то, что по закону истец может получить достаточно большую денежную компенсацию от 0 до 100 тысяч шекелей, в зависимости от тяжести нарушения. И в моем случае там вопрос именно в том, что решили вытащить деньги. Ну, начнем мы с базовых терминов. Начнем с того, что иск на иврите это твия. И у иска есть две стороны. Первая сторона это твия, это истец, и нидба. Это тот, на кого подали иск. Товеа – это в мужском роде, или товаат – если истец – женщина, и нитба – мужчина, человек, на которого подали иск, или нидбаат это женщина, на которую подали иск. В моей ситуации есть товаат – шеги баалата хует. есть истец, женщина, которая является правообладателем – баалата схуйот. И есть я, нитбат, которая оправдает авторские права. А за блог. Into, as well as yes, yes, yes, yes, yes. В моем случае я разместила у себя на сайте картинку очень давно, когда только-только начала его вести, в 2012 году. На тот момент, когда я эту картинку нашла, у нее не было никакой информации об авторском праве с того момента я загнула про эту картинку, она просто была размещена на блоге. Это, в данном случае человек, который создал картинку, да, женщина. балата да? схуйот, что она владелица прав, и она подает на меня иск за то, что я нарушила авторские права. Как можно отреагировать на эту ситуацию? Да? Можно сказать, они табахти Я впуталась, запуталась в какое-то дело. они Они Что это значит? Да? Я думаю, что не я запуталась да, в этом. А то, что основная цель, аматараа и карит, шелятуваат, ва шелмисраду хейдин, вот этой вот женщины-исца и офиса адвокатов или адвокатского бюро, это лисход кесов, это вытащить деньги. Веем тавуати без И они подали иск на сумму 50 тысяч шекелей. Анила, как теории я взяла себе адвоката, и гу магеналай, он защищает меня. Значит, сторона истцов, она подала ктав твия, это письмо истцов. С моей стороны защиты, да, со стороны моего адвоката, он подал ктав агана, письмо защиты. Ахава еще угаш ктав твия, угаш это подано, да, письмо обвинение подано в угасе до да, вагана и подано письмо защиты далее назначается встреча встреча для знакомства сторон чтобы адвокаты и истец и ответчик познакомились друг с другом но про эту встречу я расскажу вам в следующем видео расскажу как э, и что там происходило и что я говорила конечно же дам вам новое выражение на иврите если вам такой формат интересен у меня есть еще много зарисовок из жизни, где используются красивые, интересные выражения бытовой Иврит, но интересные, красивые выражения. И вам интересно узнать, что еще я для вас приготовила? То комментируйте, конечно же, поддерживайте пальчиками вверх и подписывайтесь на канал Иврика. Также для тех, кто хочет еще большего, вы можете заглянуть в инфобокс, там будут слова, которые я использовала сегодня. Вы также можете подписаться на нашу рассылку которая школа Иврика, и получать от нас интересные сообщения на e-mail. И также внизу есть информация про клуб. В общем, заглядывайте в инфобокс и остаемся на связи.